уезжать в Россию, они остались только в Беларуси, потому что они местные и... люди образованные сейчас, это не все Удачи вам. мы тоже так думаем. Если вы в я Давайте спросим, что Можно вас спросить, а почему вы сюда пришли? Я сюда пришел в знак солидарности и поддержки моих земляков, которые сейчас находятся в городе Минске и отстаивают свои законные права. А за какие конкретно права они борются? Ну, право, право не быть в 21 веке побитыми дубинками, избитыми до полусмерти, а то и убитыми. Это минимальное право, которое должно быть у каждого человека и которая сейчас э, в республике Беларусь э, нарушается, и такого не должно быть. А чего хотят люди сейчас, выступающие до, до побоев? Первое изначально... – это э, правильный подсчет голосов. Выборы были украдены, это было подтверждено очень многими источниками. Вот. А люди хотят, чтобы их голос был услышан, потому что выборы – они нужны не для того, чтобы просто быть, а для того, чтобы выявить э, мнение людей. Скажите, пожалуйста, в принципе, в любом государстве вы считаете выборы это объективная реальность? Выборы не действительно что-то решают? Выборы... Они должны решать, для этого они Но... не существуют. Покажите, факту... в каком государстве выборы действительно честны. Вот в каком... в, Израиле, в Америке. 200, 200 человек. В 300 В стране 200. выбирают президента 200, 200 человек. Народ закрывается. Это двойная, легитимность. Сначала, двойная ты выбираешь, легитимность. сначала ты выбираешь ответственных граждан, голосуешь за них, а потом они собираются и голосуют за президента. А потом оказывается, то, что все СМИ находятся в руках у олигархов. И кто захочет, олигархи, у вас нет олигархов, у вас казнократы. Это еще да хуже, ладно, чем олигархи. Не надо, не сказать, да олигархов не не вы недостойны, потому что олигарх, он хотя бы прошел через сито, он как бы выжил, он сумел из ничего создать бизнес. Но это для рабов, для рабов это слишком сложно. Я сразу говорю, что не думайте, какие штампы вы рабы 782 года. Это личинки рабов, какая-то это у Мой народ свободен в 2003. Там будут левые какие-нибудь европейские партии, только не Орда не ваши коммуняки сталинские, сталинские коммуняки. да это не это не марксизм сталинская это а вы, нет, Ваш... Сталин... нам, марксизм? марксизм это еврей маркс придумал вам как жить в, 20... в начале двадцатого века на сам для, для цивилизации 20 века против цивилизации, которая довела до Первой мировой войны с миллионными жертвами, он поступал. Вы он вам адаптировал Тору, прошу, чтобы я вы в новом 20 веке жили как люди, а вы все равно живете как животные. Вы жертвы И пропаганды конца 80-х. К сожалению, вы вот вы то, что в журнале Огонек свое время печатали. Хватит И... бухтеть. Что ты вот, знаете? Вот такие же лозунги. Вот в девяносто первом году там тоже точно самое говорит. В девяносто первом году мы для вас совершили буржуазно демократическую революцию. Все, что у вас есть, это скажите нам спасибо, спасибо. на коленях. Говорить, да, что? идите, поклонитесь то, трем вашим платно, ровесникам, то, которые жизнь и то, отдали, платно, жизнь то, что отдали. То, что у вас налоги постоянно растут, цены да, растут. У вас, знаете, у вас, спасибо. Вы, вы дети крепостных, вы, то, что у вы ваших, ваших родителей то, паспортов то, не было. Паспортов да, не было, Вы, да, вы заработали. То, что на что нам палки. от этого паспорта то что мы За живем паспорт. и мы хотя бы я не знаю То, что мы теперь вышли в а ваши предки не могли и ваши Вообще родители заселиться в гостиницу мы жить. в тундре только могли да, жить только в мы, в в могли мы и тундру жить. испоганили да. у людей отобрали землю все засрали а сейчас все благоденствует